Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Надежда Монтанин, я проживаю в Финляндии, в морском городе Котка. У нас очень красивый гостеприимный город. Обязательно приезжайте к нам, вам у нас очень понравится. И также хочу сказать, что создана просто шикарная, уникальная, профессиональная, современная система Forsage Foam, которая дает возможность клиентов, партнеров заработка. Достижение своих целей буквально в короткие сроки. Приходите к нам, в нашу команду, в нашу систему Форсаж. Мы вас ждем, будем рады. Всего доброго, до встречи.